Добрый день. Если пропала связь при работающем терминале, не всегда происходит автоматическое переподключение. Как это сделать вручную, не перезагружая терминал? В главном в окне в левом нижнем углу находятся индикаторы состояния подключения к серверам и онлайн данным. Они выделены единицей и двоечкой. Они должны гореть зеленым. Если индикатор горит красным цветом, то вам нужно кликнуть на него и переподключиться к серверу, либо к онлайн котировкам.